Человек уникальное существо, он может настроить свою жизнь своими словами, а может настроить чужими словами. Именно поэтому, если человек начинает доверять астропрогнозу, то этот астропрогноз может с ним сработать. Именно поэтому я хотел бы вам сказать, что слушайте астропрогнозы хорошие, которые предсказывают хорошие события, и не слушайте астропрогнозы, которые будут предсказывать плохие.